Здравствуйте, я рад вас приветствовать на канале Помощь с компьютером. Мы продолжаем тему создания локальной архитектуры сетей. Это второй видео урок, где мы разберем архитизацию между виртуально-локальными сетями. Другими словами, между валанами. В первом видео уроке при создании и настройке коммутатора мы создавали валаны, их распространяли на разные порты, которые подключены нам к нашим компьютерам. У нас получались новые широковещательные домены, Компьютеры находились в разных валанах и под сетях И не могли ни пинговаться, ни трассироваться между друг другом. Так они не маршрутизовались. Чтобы настроить маршрутизацию и разные валаны могли пинговать друг друга, используются маршрутизаторы роутеры. Как раз в этом видеоуроке я вам покажу, как это сделать. Давайте приступим. Ну, здесь у меня есть заранее готовы три подсети, сети, ая 102 и 103 -я. Настроенный коммутатор, находящийся в 95-м, под тими и маской 29, а не 24. Нам нужно настроить роутер. То есть добавляем роутер 29-11. Есть два способа настройки маршрутизации с помощью роутера. Это пробросить доступные порты от коммутатора к маршрутизатору к каждому порту, настроить там интерфейс валан и прописать там шлюзы. Но, само собой, нужно будет каждому ВЛАНу свой порт. Не очень актуально, не очень целесообразно. И, например, в нашем случае три порта, а ВЛАНов у нас четыре. Какой-то из этих ВЛАНов не будет маршрутизироваться и не будет видеть ни одним ВЛАНом. Ну и сам не будет видеть ни один ВЛАН. Не актуально. Для этого как раз используются виртуальные интерфейсы. А коммутатор и эмортизатор соединяются только одним пачкортом и настраивается транковый порт на коммутаторе. Для этого нажимаем молнию здесь и выбираем кроссовер. Выбираем габитный интернет и здесь давайте тоже габитный интернет. Наш порт по умолчанию показывает, что выключен, так по умолчанию в порты всегда выключены. Ну давайте мы возьмем ноутбук. Добавляем. Один мы подключим консоль на, к маршизатору, другой мы подключим к мутатору. Подключили. Теперь нам нужно настроить здесь транковый порт на морсизатор Geek01. То есть заходим, открываем программку импути через консоль, заходим, enable, давайте посмотрим конфиг сначала. То есть у нас интерфейс в сотопи 102 103 2001 гигабит не настроен. Интерфейс VLAN 19.95.2, но шлюз не используется. Давайте в режим заходим. Настраиваем интерфейс, интерфейс GIG01. Его делаем транковым, то есть мод транк. И добавляем сюда VLAN, который будет у нас идти через транковый порт. Транк allow VLAN 95, 100, 102, 103. Мы сделали. Пришли. Теперь создадим дефолтный шлюз. Также, смотрите, если у вас, например, мой коммуникатор находится в патите 10.95.2 и имеет маску 248. Ну, я такую шпаргалочку сделал для вас для удобства. Это маска 29. Здесь имеется только 8 айпишников. Минус 2, свободных 6. То есть, если у нас айпишник в одной сети, по сети, а шлюз будет другой по сети, даже если мы настроим в шлюз, и в ламп пропишет 95, наш коммутатор не будет видеться. Давайте это как раз сделаем. То есть, допустим, чтобы наш к... Кап... Так, айпи-дефолт. Коммутатор находился в одной сети, а шлюз в другой. Зададим, например, шлюз 5.10. Создали. DoWRM. Сохранили. Здесь мы все сделали. Теперь заходим, подключаемся к консолью, к и настраиваем его. То есть это то же самое. Здесь нам предлагает после загрузки операционки OS Зайти в конкурсионный диалог или нет. Нажимаем No. Все. И здесь также Enable, Conf, Ну и давайте создадим просто для удобства имя какой-нибудь мозг. Теперь нам нужно настроить и включить наш интерфейс. Сначала включаем интерфейс. Интерфейс Geek 01. No Shutdown. То есть NoShash или No shutdown. Все. Наш интерфейс включен. Как раз и пишет нам. Вы видите, здесь загорает зелененько, мест красный. Теперь мы создаем уже виртуальные наши интерфейсы. То есть пишем интерфейс gig 01.100. Создали. Здесь нам нужно включить протокол амортизации. Если мы его не включим, а сразу напишем в шлюз. Есть 12 255 25, 25, 25, 25, То у нас поругается и напишет, что у нас не настроен роутинг. То есть, допустим, мы написали, но воспользуемся командой проверки DoShoRun. У нас сдался. Но IP адрес здесь никого нету. То есть сперва нужно настроить зацию. Протокол 82.1Q. То есть сначала пишем encapsulation, Здесь можно поставить знак вопросы. Нам покажет Dota 1 и что использует. То есть пишем dota 1 И пишем наш баланс все. А теперь снова пишем уже IP-адрес нашего шлюза, по которому будет обращаться на данный маршрутизатор. Прописали. Exit. И создаем также другие вланы. То есть интерфейс Geek 0.01.102. Так. Encapsulation.102. IP-адрес 1012 102 1 1055 1055 1055 10, 0 Выходим. Интерфейс GIG 01 .103 Encapsulation.103 IP-адрес 1012 103 1 1055 1055 1055 10, 10, 0. Exit. И мы хотели как раз показать как у нас будет, если мы садим даже в LAN 95, но IP будет в по сетях. То есть 0.1.95. И указываем здесь, что наш шлюз будет 10.12.95.10 .10. с маской 248. DoL.R.M. и DoL.Show.Run. Посмотрим наш конфиг. То есть у нас получилось вот так. Вот у нас создалось, что дуплекс, то есть полный трафик, и вот наш виртуальный планы на, созданы. Закрываем. Допустим, берем этот компьютер, нажимаем, открываем командную строчку и пингуем. Сперва свой шлюз, пик пошел. А теперь давайте пингонем сотый. 101, 102. Первый пакет а, пропадает по умолчанию, а потом должны пойти пинги. Пинги пошли. Пингянем наш шлюз 9510. Пинги идут. А давайте наш коммутатор. Мар маршрута до нашего коммутатора нету. Ни с одного компьютера. Давайте зайдем на наш коммутатор. Выйдем. И пинганем его шлюз. 9510. 5.10. Пакеты не идут. Так как находится коммутатор в одной подсети, сети, а шлюз находится в другой подсети. сети. Ошибка при проектировании и настройке IP-адресов. Варианта 2. Вносить данный коммутатор под сеть, который находится шлюз. Или менять шлюз на эмортизаторе. делаем, давайте изменим IPшник у нашего коммутатора. Здесь тоже ничего сложного нету. То есть, comf.t, интерфейс VLAN95. И нам здесь можно просто поменять IP адрес и заменить на 101295. Так на 248 начинается там с 8-го IPшника. Поставим 9. И 255, 255, 255. 248. DuoVRM. Выходим, выходим. И давайте пинганем. Теперь наш шлюз. Первый пакет должен пропасть. А потом пошли пинги. Видите? Все. У нас в одной ПТ, в одном Bulani. И у нас все работает. То есть давайте также пинганем не компьютер. Например, 10, 12, 10.12.102. Пинги успешно. То есть теперь все наши широковещательные домены могут общаться с каждым другим широковещательным доменом за счет всего лишь обычной настройки виртуальных интерфейсов на нашем маршрутизаторе. То есть теперь к этому маршрутизатору можно обратиться по любому из этих айпишников шлюзов. Вот так вот, вот так легко и просто можно настроить маршрутизацию между виртуальными и локальными сетями. Здесь ничего сложного нету. Также можно спокойно настроить к данному амортизатору, подключить еще один коммутатор. Но главное учесть, чтобы на другие порты не было настроено те же самые сети, Иначе он будет ругаться и писать, что уже данный сети настроен на другом порту. На этом видеоурок я хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте под видео в комментариях. А так подписывайтесь на канал, регистрируйтесь на сайте, ставьте лайки, если видео вам понравилось, и конечно репостите его.